Я помню то время, когда я собирался на отдых в Турцию, например, или в другие страны и думал так, надо с собой взять обязательно что-нибудь, шоколадку, возможно, нашего российского алкоголя, для того, чтобы когда я приехал в отель, нужно это дать, что мне дали номер получше. И вы знаете, такая история очень часто проходила и достаточно часто были апгрейды и улучшения. Но давайте поговорим в реалиях сейчас, 2022 года, уже после пандемии, насколько такой совет может применяться и насколько он работает. С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я занимаюсь продажей оформления оформлением туров онлайн по всей России. Так что давайте расскажу на своем личном опыте, как сейчас все устроено с апгрейдом отеля, особенно если вы не готовы за него доплатить. Начнем, наверное, с самого главного. Если вы сейчас бронируете... Номер какой-то категории, приезжаете и, и начинаете подмигивать, доставать шоколадки, алкоголь, это, конечно, все классно и здорово. Но я честно скажу, сейчас эта история практически перестала работать, потому что ательеры получают достаточно меньше заказов у их отеля не должны быть на много части загружены на сто процентов не недополучают прибыль и конечно вот эта история с переселением она стала очень очень единичными да за вот такие вот подарки и презенты от а, российских туристов если честно это к сожалению но так но при этом а, здесь хочу заметить что когда приезжают, например, молодожены или семьи с детьми, да, они сами, когда видят, что действительно они заселились в такой номер, то лучше, наверное, сделать им апгрейд, пусть они живут там. Это до сих пор распространено. Это абсолютно человеческий фактор. То есть, свои шоколадки и алкоголь вы можете принести уже после того, но не до этого момента, чтобы вам сделали. И это, кстати, так и осталось. Особенно в Турции люди видят Семьи, да, они понимают, что лучше их заселить. Это, конечно, уже на их усмотрение, как бы на их желание. И вот я могу точно сказать, что это до сих пор работает. Вот мы буквально осенью 2021 года были в Турции, также приехали в отель. У нас было заборонировано, кстати, два стандартных номера, потому что у нас большой состав. Но он нас посмотрел, говорит, не хотите ли вы в семейный. Там у вас кровати двухэтажные будут. Я говорю, так мы вообще только за. И он сказал, окей, и все. И переселил нас в этот номер. И им как бы хорошо, что у них есть два стандартных номера. да, И нам тоже вполне отлично. И мы как бы довольны, да, рады, счастливы. И готовы доставать свои шоколадки и все свои презенты для ательера. Так что вот такая история. И конечно вы можете попробовать что-то сделать. Но она конечно же смысла не имеет. Вот. А в большинстве случаев конечно же выглядит ситуация более, скажем, Безэмоционально вам говорят, да, окей, какой вы хотите номер? Я хочу с видом на море. Ну, пожалуйста, вот доплатите там такую-то сумму и переезжайте, пожалуйста. В основном это работает, друзья, так. Здесь единственное, хочу добавить от себя, что если вы а, заехали в номер, и номер вас не устраивает по тем или иным причинам объективным, ну не знаю, возможно, он а, грязный или и еще что-то, да, какая-то там в нем проблема есть, то вы смело можете этот, конечно, номер поменять. Но вот об этих моментах, а, как поменять номер уже в путешествии, я специально записал для вас отдельный подкаст, поэтому ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой подкаст и слушайте вот такие новые истории. И только полезная и практическая информация для путешественника. С вами был Павел Георгиев. Георгиев Тревел. Услышимся!